Ураган затронул территории полуострова Карамандал и город Окленд, оставив без электричества 20 тысяч домов. Ливни, принесенные штормом, вызвали затопление прибрежных районов. Возрастающее количество катаклизмов остро ставит вопрос о смысле человеческой жизни. Зачастую, только потеряв все материальные ценности, человек обращает внимание на свою истинную духовную природу. Как говорится в книге Анастасии Новых, «Смысл человеческой жизни вовсе не в размножении и благоустройстве. Это всего лишь естественные инстинкты любого животного которая генетически запрограммирована сотворить себе нару, гнездо и так далее для того, чтобы вырастить потомство. Человек — это больше, чем животное. Его смысл — стать духовным, бессмертным существом. Подробнее о климатических изменениях читайте в докладе, подготовленном учеными AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.